27 июня. Всем добрый день. Симбиоз Содружества. Сейчас я покажу практически. Там, в принципе, ничего особенного. Чисто такая банальность. Но, тем не менее, открою улик, покажу, как они меняются, рамки. Ну и прошел. Одна семья. Стартовала двухматочная, понятно. Затем отводок двухматочный. Из этого отводка делаю еще один отводок. Вон он стоит, они разбросанные. И на этот отводок, уже из отводка, ставлю пустой корпус. И в него сношу все рамки, которые ну, вот, есть в семьях. Залили полностью, допустим, корпус. Ставить целый корпус много. Пару рамок поменять, да поставить ваширу я забираю две рамки медовые ставлю сюда в этот отводок из отводка они его охраняют они его допечатают если не печатный ну короче говоря отводок из отводка и вот этот дуэт это все одна семья двухматочная подчеркиваю в одноматочном режиме почему-то не получается вот получить вот такую картину по силе. Для чего я делаю? Вот обгулялись матки, молодые в этом в главной родительской семье. Впереди еще больше месяца взятка. Одна летная пчела. Нужно помочь молодым маткам с расплодом на выходе для кормления личинок. Рядом стоит отводок, работает на маточное молочко. Там масса пчелы, но старая матка. И очень часто бывает, что матки так вот набирают хорош, хорошую силу, вернее этот, этот отводок со старыми матками, и начинает уже так притормаживать. Так вот, такая интересная картина. Открытый расплод даю отводку, чтобы он не расслаблялся в активности. Так и продолжал держать эту активность. А рядом стоящий, вот стояк, рядом стоящая семья основная с молодыми матками. Сюда даю печатный, как стартер. Она затем набирает обороты и тем более двухматочная. Покажу какая картина будет через месяц где-то, когда они наберут уже обороты и закончится взяток. В общем, покажу сейчас вкратце как проводится, какие рамки меняются. Открытый расплод берет, она только начала сеять. Молодая матка, две. Где-то две рамки беру открытого расплода, засев даже, и отдаю в отводок. Из отводка печатный на выходе. Один раз всего-навсего эту процедуру провожу. Этого достаточно для того, чтобы запустить хорошо молодых маток в активность, в старт, дать им помощь кормилицами. Ну, а открытый расплод для отводка, где старая матка уже набрали силы, тоже это будет своего рода стимул для активности, потому что личинку нужно кормить. Итак, сюда уже поставил магазины, потому что Липа хорошенько таки и дает. Так. она же работает и на молочку, то есть все зря они стоят на пасеке печатная рамка видно, да? рамка печатного расхода То же самое. Так, ну... Это открытый раскрыт. Зачем, Тоже самое. семье даем печатный. Так, ну вот так у нас встречают пчела наближение, наближение приближение грозы. Ты ничего не сделаешь. Работать надо. Так что так выглядит процедура симбиоза дружбы. Помогать нужно и старой матке дать открытый расплод, чтобы она не приостановила свою активность и дать возможность эту активность проявить и молодым маткам в лице печатного расхода на выезде. и Будет молодая пчела выходить для кормления личинок. И через месяц это будет уникальный дуэт фактически пасека увеличивается в два раза, если не больше можно работать и на увеличение пасеки ну, нет смысла потому что сильная семья с весны в режиме это ну, пока я альтернативу не вижу ну, в общем, где-то так